приветствую вас другие подруги на своем канале перед вами еженедельный прогноз под названием сбудется не сбудется получится не получится прогноз для всех знаков зодиака на вот данную неделю итак начнем на повестке момента огненные знаки зодиака это овны львы и стрельцы Итак, дорогие мои огненные если вы загадали какое-то событие, давайте посмотрим, сбудется ли оно. Я буду оглашать темы, что может сбыться. Ох, ох смотрите, камень как раз и выкатился. Скажу так, неделя достаточно мистическая, с сюрпризами который после какое-то события произойдет, такое мистически незапланированное, после которого начнется разворот вперед и начнется усиление событий. Может друг или подруга помочь. Может быть связано с какими-то... Вся неделя сбудется, если какой-то союз или какое-то слияние с иностранцем, с иностранцами или важный разговор с иностранцами. Тема любви, конечно, я бы сказала, тут немножко спя... в спящем варианте. То есть тот, кто загадал большую пламенную любовь, возможно, это еще не то. Или такой есть вариант, что в... ближе к центру недели вы можете встретить человека, ну, допустим, иностранца. Вот почему-то так вот у меня идут подсказки. Но вы можете встретить человека, который вам, ну, <свят> вы встретите под одним соусом, а получится другая история, но тоже неплохая. Почему? Да потому что этот человек может вас поменять, он вам в какой-то какой степени как ангел-хранитель будет, даже если он вас старше, не надо бояться. В общем, интересные события, дорогие мои. Какие-то резкие важные перемены на работе тоже возможны, но возможно, да, сбудутся что-то, может быть, связано и с карьерной, с карьерным ростом, но это, для этого тут идет вторая часть недели. А по первой части хочу сказать, что с прошлой недели на эту что-то у вас происходит, что уже высшие силы за вами наблюдают. И вы сами чувствуете, что вот идет, идет, эта вот энергия раскрывается, открывается потихоньку, может быть, но вот оно идет, вот грядет, идет в прямом смысле слова. И теперь подсказки от Кассандры на три дня недели, понедельник. Хороший день, э, все получится, не надо нервничать, надо спокойно по, по поступлению ситуации их решать, скажем так. Среда. Среда, хороший день для договоров, для переговоров, для поездок, ну может быть для покупки авто, кто-то из вас будет что-то там в авто менять и суббота. Суббота тоже прекрасный день. Смотрите, в принципе, белые карты очень хорошо. На выходных неплохо бы провести провести свое время, ваше время с уже знакомыми людьми. Вот я бы так сказала. И на что обратить внимание? Обрати внимание на здоровье. Ну, не так, что уж не буду вас пугать, просто э -э не перенапрягайся, не рвись. Если вот знаешь, что-то болит, не превозмогай что-то, а дай, может быть, немножко где-то отдохнуть себе. То есть не рвись, оно само все слепится и получится. Вот такой интересный тут вам такой э, камень, который дает вообще защиты и здоровье тоже, скажем так. Теперь информация, дорогие мои. земных земляных знаков зодиака это тельцы девы и козероги как я вам уже говорила у вас в гостях сейчас пришел чертик демон под названием лилит и он вас провоцирует провоцирует что-то сделать не свойственное то есть вот умейте держать себя в руках <как> попробуйте Постарайтесь не повестись на какие-то провокации, на какие-то разводы, скажем так. Ну и провокации, и разводы могут быть очень-очень заман заманчивые. Итак, если вы загадали какое-то желание на какую-то тему на данную неделю, я начинаю. Ну, во-первых, тут такой камень, который дает продвижение в, в теме благосостояния «Да». Тема работы может быть, да, если на работе что-то меняется или вы меняете работу, то первая часть недели может дать вам такую возможность. Потом, если вы ждете внезапной помощи со стороны кого-то, тут, знаете, немножко размытая ситуация, вот размытая ситуация. В теме подписания бумаг еще немножко рано на этой неделе, может быть что-то не получается. Также может не срастись какая-то очень важная тусовка, как юбилей, или вот мы договорились, а вот что-то произойдет, и вы не поедете, вы не сможете встретить. Или вы поедете, а тот человек или не скажет, не надо езжать, не надо ко мне приезжать, я занята, я занят. Вот так вот, тут очень интересно. Ну, вот так. То есть, в общем-то, в принципе, сказала бы так. Тема любви сыровата, но смотрите по сторонам. Смотрите по сторонам, смотрите, кто к вам приближается, кто оказывает вам знаки внимания. Но по большей части я бы сказала, что эта неделя больше говорит, сконцентрируйся на своих профессиональных моментах, скажем так, возможностях и талантах профессиональных и подсказка от Кассандры на три дня недели, понедельник, понедельник что-то дома вас будет, может быть тревожить, жить, может, <coughs> ну может быть задержит что-то дома, то есть какие-то идеи вас вас удивят, возможно, или вас посетят идеи связанные с с вашим домом, с вашим жильем или с теми людьми, с которыми вы проживаете дома. Среда. Среда. Опять смотрите, как. Среда. Тоже выставляй планы. Не ругайся с людьми знаков воды. Ну так, на всякий случай. да, Вот. И, возможно, кто-то в среду будет покупать по поездку на круиз, на пароходе, скажем так, на корабле. Ну и вообще... Как-то вот все, что рядом с водой или вода вам чем-то будет в чем-то помогать. Мне даже сложно это расшифровать, не тут такой добрый, да? Может быть это повод купить билет еще на какую-то выставку или просмотреть очень нужный для вас какой-то приятный фильм, скажем так. И суббота, суббота, суббота вам прозвонит, скажем так, какой-то истории по прошлому. Что-то вы вспомните, или кто-то позвонит, позвонит. Или кто-то, кто может быть, позвонит с такой целью протежировать вам, или подсказать вам что-то, или предложить вам что-то. Это будет связано с человеком, которого вы знаете из вашего прошлого. Вначале я сказала вот про лилит, про демона. В первую очередь будет давать, конечно, провокации... Те, кто мало знакомый, да? А вот тут вот продумайте, подумайте. Может, действительно над этим надо подумать. И это стоит того. Вот. То есть какой-то из прошлого добрые люди с добрыми намерениями. Вот такая тут подсказка. И на что обратите внимание? Обратите внимание на... Людей, береги людей, цени людей, которые тебя любят, которые о тебе заботятся, которые тебе кушать приготовят, которые еду тебе готовят, да? То есть, может быть, надо что-то сделать приятное в виде маленького сюрпризика. Вот такая интересная тут сегодня у меня вам подсказка, дорогие мои. Как всегда, напоминаю, личная консультация, конечно, откроет многие вам тайны и даст много подсказок на будущее. А теперь на повестке момента воздушные знаки зодиака. Это наши водолеи, весы и близнецы. Почему-то наоборот сегодня сказалось, ну пускай так. Итак, уважаемые мои воздушные знаки, если вы загадали какое-то событие на данную неделю, давайте я его оглашу. Я просто оглашу темы. Если это событие из вашей темы, то тогда да. Очень подали, поодаль, сзади выпал вот этот камень. Скажу так грядет какая-то перестройка, может быть, вы одной ногой уже в перестройке, в каком-то процессе, то ли это ремонт, то ли это переезд, то ли поездка какая-то, мне это нравится. Даже умершие предки издалека за вами наблюдают и радуются за это, за вашу вот энергичность и немножко подпитывают, дают вам энергию, вы раскрываетесь, вы чувствуете внутри моторчик, все это работает хорошо, энергия есть. Камень сомнений, это я вам говорю, не сомневайся до среды особенно, не сомневайся, иди вперед. Тебя жизнь двигает неведомые силы, невидимые силы камень умерших предков. Иди вперед и будешь приходить к своим целям. Да, может они тяжелые, да, может они требуют, когда мы карабкаемся, ломаем зубы, но мы вот выставляем цель. То есть не отходи от своей цели. Тема встречи с мужчиной, может быть, понедельник, вторник есть. Вообще, конечно, тут выпал камень любви, дорогие мои. Особенно это может быть связано с прошлым каким-то человеком, с которым что-то было, потом он отошел, или вы отошли от отношений. Этот человек может всплыть в начале недели. Но тему перестройки, тему изменений, может быть, изменений в семье, в, в семье, в себе, хотел сказать, интересно, в семье почему-то выскочила То есть... Возможно, тут надо слушать себя, только внутренний голос на этой неделе. Возможно, даже и не надо слушать голос подруги или друга в прямом смысле слова. Гляди в себя, заглядывай в себя. Чем больше пожелаешь, тем меньше получишь. Тут вот интересно как. То есть нереальные какие-то суммы денег на этой неделе нельзя загадывать, нельзя их ждать. То, что... По вашему уровню скромности могут быть даже больше дать. То есть вот тут неделя не для хапук, неделя не для тех, которые хочет обманывать об, э, партнера, отбирать, забирать у него. Неделя определенной справедливости, вот я бы так сказала. И подсказки от Кассандры на три дня недели, понедельник понедельник будь внимателен, будь внимательна в прямом смысле на дороге. И, возможно, тебе захочется кого-то подкусить, кому-то что-то высказать, что тоже неплохо. Не сомневайся, иди чуть-чуть в банк Если это для тебя, для вас, если для вас это действительно тема справедливости и баланса. Среда. Среда. Вот она, фортуна. Вот он, камень по центру лежит, удачи Какая-то удача, что-то приятное. Если вдруг встретили нового человека, не прогоняйте. Под... Поймите, это фортуна. Зачем-то вам этого человека судьба подвела. Сразу не бракуйте и не, от... не отшивайте, скажем так. И в субботу. А вот в субботу уже, уже смотрим в себя. В субботу я не советую заходить в малознакомые помещения, в малознакомые компании. То есть люди как-то будут к вам чуть-чуть агрессивны. И подсказка, обрати внимание на все, что связано с материнством, с родительством. На все, что связано с беременностью. Может быть, обрати внимание действительно на детей. А возможно, первую часть неделю до четверга ваш ребенок вас чем-то, у кого есть дети чем-то вас порадует такой прогноз дорогие мои пожалуйста пишите комменты для продвижения канала если вы хотите дальше смотреть мои видео пишите что-нибудь что-нибудь пишите а теперь на повестке момента водные знаки зодиака это раки скорпионы и рыбки Итак, дорогие мои если вы задумали, загадали какое-то событие на данную неделю, я начинаю. Что же камни нам подскажут? Камни подсказывают, что старые дела в доме надо продвигать и доделывать. Допустим, если вы в частном доме живете, начинайте доделывать заборы. Если надо в доме, если не в частном, вот что-то там надо поменять, трубы, канализацию, вот даже. Дорогие мои, вы, вы вообще водные, для вас водоснабжение должно быть в нормальном состоянии, там, где вы живете. Если у вас идут проблемы с канализацией или с водоснабжением, это говорит, что у вас и в судьбе, и вот что-то в разгорячку идет, скажу вот так, потому что это ваша стихия, она не должна вас подводить. Поэтому начало недели вам что-то напомнит, или я вам сейчас напоминаю, что начало недели надо что-то делать вот такое, усиливать, усиливать в теме защиты. Если вопрос был, касал, касался любви или встречи, любви, встречи своей любви, да, понедельник, вторник и среда может дать вам встречу с мужчиной. Серьезный мужчина, скажу вот так: вот которого сразу не раскусить, который весь ну, много как бы скрывает, немногословен вот такая тут история. Также центр недели даст вам раздумья. нужно ли быть мне вместе с кем-то или не нужно. Хорошо ли мне быть в одиночестве или нехорошо? Вообще, судя по камням, Вторая часть недели более плавная, чем первая часть недели. Там большой рывок. Там большой рывок может быть связан и с работой, и с карьерой, кстати, вот кто загадал этот, эту тему. Тема отъездов еще, ну, наверное, может быть, он и есть, но это конец недели, скажем, пятница, суббота, воскресенье. Тема каких-то подарков с неба, да, он уже тут в камнях виден, какой-то для вас приятный сюрприз, как подарок. Но мне кажется, его в недельке две надо полторы или две подождать. Он на подходе у вас, это мне очень нравится. Вот, и еще дам такой совет, Начинай на этой неделе эксперименты в теме работы, производства, ну, может, даже творчества. И подсказка от Кассандры на 3 дня недели. Понедельник. Понедельник смотри вперед, четко понимай, что тебе надо. Не сбивай свои прицелы, вот не, не сходи со своих вот направлений, скажем так. А может быть, понедельник произойдет что-то такое, которое, есть вот это связано с работой, с творчеством, что очень, как сказать, вы увидите длинную дорогу в этой теме. То есть вы поймете, да, вот тут моя стабильность, тут я умница, тут я молодец, вот тут я иду вперед, и не надо мне сворачивать ни влево, ни вправо. Среда. Среда. Ну вот, начиная со среды, что-то, вот я же сказала, в центре такой камень взвесь, нравится, не нравится, береги. Я бы сказала, все-таки береги свою семью, береги уже того, кто есть. Если вы живете в одиноком плавании, скажем так, в одиноком состоянии, в холостяцком или вот просто. Может быть, возможно, это такой день для подсказок внутренних, для помощи извне. Когда вы поймете, вот что вам надо делать, может действительно надо пойти с кем-то познакомиться, или может пойти позвонить и кого-то пригласить в гости, кого вы уже знаете, скажем так. И воскресенье. Воскресенье ⁇ День магии, День каких-то провокаций, День внезапности, может электричество помигать, поморгать какой-то электроприбор, вас напугать чем-то своим поведением, да, своей работой. То есть этот день внезапности Вы запланируете так, а получится вот не так. Также в этот день не советую вам ругаться с женщинами, неважно какого возраста, вступать с ними в конфликты, даже если это родственница. Вот такая вам подсказка. Да? И обратите внимание. Обрати внимание, что, возможно, будут какие-то изменения в теме работ, в работе, но, мне кажется, они уже начались. Ты просто тяни эту линию дальше, вот как они 2-3 недели, 2 недели назад, со всяком случае, начались, вот так. И не бойся каких-то новшеств, я бы вот так сказала. И не бойся новшеств, это же для одиноких подсказка сейчас. Не бойся менять чуть-чуть себя, чтобы более спокойное, более стабильное было будущее. Вот такая вам информация. У кого появились к себе же вопросы, пожалуйста, всегда можно в WhatsApp на консультацию сходить. И как всегда напоминаю, дорогие мои девочки, осторожно в теме магии. Недавно ко мне девочка одна обращалась. Ой-ой-ой. Ей там наобещали золотые горы. Она выслала больше 300 евро. Ей выслали фотографии со свечами просто. Знаете, такие фотографии, да и любой может сделать. Там пентаграмма, свечи в темноте снимали, что-то такое. Вот, ну, в общем... Выслали и потом еще даже стали дальше продолжать вымогать, вымогать деньги. То есть очень осторожно запомните именно привороты, отвороты, снятие порч. Это магия такая серьезная. И, кстати, такие настоящие чистки от негативов, чистки-зачистки, как я их называю, тоже может только человек сделать по интернету это через экран это через пластмассовый кусочек это очень почти не работает так что не попадитесь дорогие мои и удачи вам